Я как ютубер, конечно же, с удовольствием поделюсь такими новостями со своей аудиторией, но беда в том, что данный ролик посмотрит не каждый игрок, далеко не каждый. И почему-то я уверен, что произойдет рано или поздно такая ситуация, когда пойдут баны. Здорово. Ну... Как ты то о чем мы с тобой не так давно говорили все же начало происходить Администрация проекта постепенно вводит на все сервера барвихе rp свои нормы по ограничениям рыночной цены на продажу и покупку абсолютно всех бизнесов которые только существуют на проекте об этом мы сегодня с тобой и поговорим кстати не забывай про розыгрыш на 500 тысяч рублей среди всех серверов барвихе rp который я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике все условия ты видишь на своем экране но ну, а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице вконтакте ссылочка есть в описании удачи не так давно я уже снимал подобный ролик и говорил о том что данная система уже существует у нас на девятом сервере но ну, а на последней пресс-конференции барвих рп руководство утвердили то что данная система будет постепенно внедряться уже в ближайшем будущем абсолютно на все сервера игроки уже не смогут как раньше продавать и покупать данные бизнесы как за копейки так и по оверпрайс теперь абсолютно на каждый бизнес абсолютно на каждом сервере уже в скором времени будут установлены ограничения по рыночной цене на все эти безаки ну а с ценами ты сможешь ознакомиться конкретно на форуме барвихи рп информационном разделе своего сервера и важное примечание в том то что если бизнес будет продан не по рыночной цене то аккаунт будет заблокирован раз и навсегда и здесь смущает меня конкретно пару моментов лично я сам совершенно случайно узнал то что данную систему недавно ввели на первый сервер барвиха северная также как и случайно узнал от каких-то других игроков то что данную систему ввели у нас на девятом сервере сам я лично снимаю уже больше года барвиху играя в нее активно до сих пор даже не зарегистрирован на данном форуме у меня там нет аккаунта я ни разу не писал ни на кого жалобы я не знаю писал ли кто-то на меня наверняка кто-то писал но я их не читал не смотрел мне это совершенно неинтересно от слова совсем я прихожу уставший после работы захожу в барвиху чтобы просто поиграть и расслабиться наверняка так же, как и большинство других игроков и наверняка мало кому есть вообще дело до этого форума каких-то отдельных разделов и постоянным штрудированием и изучением обновленной информации мне кажется у нас наверное как минимум половина игроков даже не знает вообще существование этого форума и это наверное одна из главных проблем барвихи на сегодняшний день я не видел никаких официальных новостей по поводу внедрения этой новой системы на том же первом или девятом сервере я не видел официальных постов официальных пабликов, не видел никаких новостей в телеграме на канале барвихи и конечно же не видел данных новостей в лаунчере и, собственно говоря отсюда появляется вопрос вопрос к администрации к руководству проекта а что будет с теми игроками к примеру смоделируем ситуацию приходит просто какой-нибудь новичок на проект не знающий о существовании форума не знающий где его искать где вообще знакомиться со всеми этими правилами и так далее поиграл он недельку-две ему понравилось он решил задонатить задонатил 10, 10, 15 рублей обменял их на игровую валюту и решил приобрести себе просто какую-нибудь лавку только для того чтобы у него просто был свой первый бизнес и он совершенно не в курсе о каких-то ограничениях по рыночной цене К примеру пойдет он и купит его не за ту сумму которая указана на форуме в разделе конкретно его сервера конкретно на тот бизнес который он приобретает у какого-нибудь игрока это хорошо если тот игрок который будет продавать ему эту лавку будет в курсе этих новых правил ограничений по ценам и так далее хорошо если он его не обманет даже если он знает эти правила в дальнейшем после продажи бизнеса не скинет эту валюту куда-нибудь еще не боясь уже даже бана впоследствии я думаю у такого игрока останутся только негативные впечатления о проекте и я тебе скажу больше даже когда я хотел продать свой торговый центр я сам прикидывал что он стоит примерно полмиллиарда на нашем девятом сервере и кто-то мне даже писал в личку что он стоит 700 тире 800 миллионов рублей конечно же если бы мне кто-то предлагал такие деньги я бы до сих пор не знал бы этих правил я бы с удовольствием продал этот бизак за такую сумму за чтобы впоследствии улетел бы в банк вместе с тем игроком который у меня бы купил за эти деньги данный бизак. это хорошо что меня предупредили накануне продажи данного бизнеса другие игроки о вот этих новых внедрениях новых правилах по ограничению цен но опять же вопрос что было бы с теми и что будет с теми людьми которые вообще совершенно не в курсе подобных правилах о подобных разделах на форуме или вообще не в курсе существования форума на барвихе рrp возможно я раздуваю из мухи слона и это только лишь какие-то единичные случаи но опять же они имеют место быть и я уже неоднократно поднимал тему бизнесов на проекте вопрос того что игроки которые нафармили огромное количество валюты словили эти бизнесы или купили у кого-то в дальнейшем вообще не хотят их никому продавать они просто тупо фармят валюту неважно причем отыгрывают они в игре и или нет, и по классике жанра, когда они нафармят большое количество валюты, сливают ее за реал, этих игроков банят, и эти бизнесы уходят на аукцион где впоследствии их ловят точно такие же игроки и эта система какой-то просто-напросто замкнутый круг я уже миллион раз говорил хотите наладить экономику хотите как-то решить данную проблему сделайте как это делают другие проекты введите отыгровку по времени Да, владельцам бизнесов это не понравится но я скажу так я сам уже более года владелец топовых одних из лучших бизнесов на проекте и скажу так когда тебе капает в день по миллиону два по три миллиона с этих безаков когда у тебя за месяц набирается. Огромное количество игровой валюты у тебя просто-напросто пропадает вообще желание играть, развиваться и стремиться к чему-либо. В этот момент начинаешь понимать игроков, которые просто заходят заказать продукты на безак и фармят валюту. Они тем самым убивают сами себе игру. Это одна из тех причин, по которой я недавно продал один топовый безак. И вот эта игровка по времени обязывало бы таких владельцев бизнеса как минимум хотя бы по часу в день просто отыгрывать в барвиху рп а не тупо заходить на две минуты заказать продукты и выйти на следующие две недели здесь все просто если ты не играешь в игру если тебе надоело то тогда просто-напросто продай свой бизнес другому игроку который будет отыгрывать либо отыгрывай сам либо в противном случае твой бизнес уйдет на аукцион где его поймают игроки он нужен куда больше чем тебе конечно же владельцы бизнесов обидятся на данное предложение обидятся на меня и скажут: Карп, а что если блин, я заболел, меня положили в больницу, или я уехал куда-нибудь в отпуск на пару недель за границу и не могу зайти просто-напросто отыграть? Честно говоря, скажу одно: во-первых, я просто-напросто в это не верю. Даже за границей существует интернет, существует Wi-Fi, где ты можешь зайти, отыграть хотя бы буквально час или один день потратить 7 часов и отыграть норму за всю неделю. Второе, если уж ты извини, решил куда-то уехать отдохнуть, значит просто-напросто настало время продать твой бизнес другим игрокам отдохнешь вернешься наберешься сил и приобретешь себе что-нибудь новенькое зато эти бизнесы все-таки начнут ходить по рукам зато у других игроков появятся интересы, и стремление к чему-либо помни одну простую вещь не нужно думать только о себе уважай себя конечно же но и уважай других лично я считаю что те игроки которые даже 7 часов не могут отыграть за целую неделю то это люди просто которые уже давненько забили на проект и ушли в какую-нибудь другую игру но тем самым продолжают фармировать деньги на барвихе рп для дальнейших продажи или чего-то подобного так что лично как по мне установка ограничения цен на все безаки не решит эту проблему единственное что она может решить это только дать большее количество новых банов от незнания игроков этих новых правил и впоследствии конечно же да безаки полетят на аукционы будут слеты будут ловли но в конечном итоге какая-то часть игроков снова просто-напросто уйдет с проекта обидевшись на вот эти новые Правила, о которых они даже нигде не слышали но ну, а руководство в свою же очередь я думаю как минимум должно где-то оповестить об этих новостях было бы хорошо добавить в лаунчер какой-то специальный раздел с такими важными новостями о которых какие-то новые игроки или даже старенькие игроки просто банально могут даже не знать потому что не зашли на форум в какой-то момент и не проверили обновленные разделы плюс ко всему администрация теперь не должна присутствовать ни на каких сделках при продаже бизнесов как это было раньше Брали абсолютно все ограничения в трейде по валюте. Игроки теперь сами по себе занимаются этой продажей бизнесов. Один чувак выставил какую-то рандомную сумму, другой чувак выставил свой безак Этот безак продался и просто-напросто завтра их забанят, потому что ни один, ни второй не знали эти правила. Администратора не было на сделке, он не проконтролировал. Админ лишь чекнул логи, увидел, что сумма не сходятся с той, которая указана на форуме, и раздал бан обои. На форуме новые жалобы мы не знали: разбаньте, пожалуйста. Ответ от админов есть правила их нарушили до свидания бизнес улетает на аукцион 2 аккаунта в бане это то что я вижу уже в ближайшем будущем пока что данную систему ввели на 9 сервер и недавно ввели еще и на первый сервер и опять же это только то что я смог сам лично найти на форуме возможно ее внедрили куда-то еще но я просто напросто не нашел потому что опять же все это приходится делать самому делать это вручную на каждом сервере своя администрация свои разделы на форуме по-своему написаны также как свои цены опять же установлены на все бизнесы как на первом сервере, так и свои цены на девятом цены отличаются. Понятное дело, почему. Девятому серверу всего-навсего чуть больше года, а первый сервер самого открытия проекта на первом сервере гораздо больше игроков, гораздо больше нафармленной валюты, соответственно, и куда выше и дороже весь рынок, в том числе и на и Понятное дело, что ограничения по ценам установили с куда большим порогом цен, чем на том же последнем девятом сервере. Здесь нет никаких абсолютно претензий. Придираться не к чему, я здесь полностью с этим согласен. Но я говорю о том, что ты не можешь опираться даже на этот ролик, если ты решил продать какой-то безак на своем сервере. Прежде чем продать или купить теперь какой-либо бизнес, ты обязан зайти на форум, в раздел своего сервера, в информационный раздел, найти где-то там новую информацию о бизнесе, найти там свой безак и ознакомиться с рыночными ценами на сегодняшний день на этот бизнес. И это теперь придется делать, скорее всего, всегда, потому что я думаю, администрация вправе также менять, эти цены время от времени так как время идет игроки зарабатывают все больше рынок растет рынок меняется соответственно и цены в будущем будут меняться я ничего не имею против конкретно данной системы с одной стороны это даже хорошо то что перекупы не будут гнуть теперь свой ценник ломать этот рынок и продавать эти безаки за столько за сколько захотят хорошо также то что не будут теперь монополисты друзья перекидывать этот бизнес себе по одному рублю скидываться деньгами и ловить еще один какой-нибудь без акка на слете. Короче, все то, что было раньше, теперь должно по идее искорениться. Но при всем, при этом, если вы внедряете такую масштабную глобальную систему абсолютно на каждый сервер, то я думаю, как минимум